Бесконечно можно смотреть на три вещи – как горит огонь, как течет вода и как сияет звездное небо. Да-да-да, вы не ослышались, именно как ярко светят звезды отечественной той эстрады советской. В эфире рубрика «Разбор полетов». В эфире рубрика «Разбор полетов» на радиостанции «Ретро Старс». В конце 60-х начали активно формироваться вокальные инструментальные ансамбли, а в 70-х так вообще интерес к ним заметно вырос. Тем, кто родился в СССР, нетрудно будет вспомнить звездные ВИ тех лет. Земляне, песниры, цветы, синяя птица, поющие гитары, веселые ребята и еще ряд команд того времени, музыка которых была просто гордостью нашей советской эстрады. Конечно, музыка к песням обычно писала членами союза композиторов. Давайте вспомним наиболее известных, таких как Александра Пахмутова, Василий Соловьев-Седой, Тихон Хренников, Давид Тухманов, Раймонд Паулс и другие. А тексты писали, конечно же, профессиональные, что там говорить, авторитетные поэты того времени, Михаил Мутусовский, Василий Лебедев-Кумач, Николай Добронравов, Роберт Рождественский и другие особую ступень. На советском музыкальном олимпе занимали, конечно же, эстрадные исполнители. Страна их просто обожала, боготворила и купала в овациях. Бутует мнение, что певцов ставили в один ряд с космонавтами и учеными, и это абсолютно не преувеличение. Такие имена, как Юрий Гуляев, Борис Штоколов, Муслим Магомаев и другие, были весьма уважаемыми личностями и их имена по сей день звучат гордо. Кстати, я назвал имена э, тех исполнителей, которые на минуточку являлись оперными певцами и внесли огромный вклад в развитие именно эстрадного искусства. Достаточно продолжить список и назвать такие имена, как Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Аида Видищева, Тамара Миансарова, Валерий Абадзинский, Олег Анофриев. Понимаешь, что о каждом таком артисте в пору делать отдельную передачу, посвящая эфир их блистательному творчеству. И мы это обязательно сделаем. Уверен, многие из вас хоть раз дослышали такие произведения, как «Мы за ценой не постоим» в исполнении Нины Ургант в фильме «Белорусский вокзал», песню в исполнении Эдуарда Хиля «Зима», помните, у леса на опушке жила зима в избушке, песню «Синий лен» в исполнении Ларисы Мондрус. Так вот, например, в 70-м году эти произведения стали главными хитами в нашей стране. Так что, дорогие друзья, нам есть чем гордиться, ведь эпоха времен СССР нам подарила столько звучных имен. И не случайно то поколение эстрады считается самым богатым на таланты. С вами был Валерий Чигинцев. Напишите ВКонтакте в специальной группе Радио Ретро Stars, что вы думаете о легендах того времени. Знакомы ли вам эти легендарные имена и их произведения? Мне будет очень приятно, если у нас будет вот такая классная обратная связь. До скорой встречи и хорошей вам музыки на радио Ретро Старс.